Всем привет! Совсем недавно произошло обновление ATAS, в котором появился классический Market профиль или как его еще называют TPO, то есть Time Price Opportunities. В этом видео мы поговорим об этом и других нововведениях в маркет-профиле платформы. Для начала откроем график в ATAS. Первое, что вы можете заметить, это отсутствие в верхнем меню настроек гистограммы. Теперь все действия с профилем вы можете производить с помощью объектов рисования TPO, Profile. Фиксированный TPO Profile или индикатор TPO и Profile. Добавим объект рисования TPO Profile на график и пройдемся по новым настройкам и их значению. Во вкладке «Общие» есть выбор режима. Вы можете работать только с профилем, который строится по объему, TPO, а также два режима, совмещающие оба типа профиля. Остановимся на определении TPO. «Time Price Opportunity» Это базовая единица классического рыночного профиля. Значения ТПО соответствует ценам, на которых торговался актив в определенный период времени – 30 минут. В каждые 30 минут формируется следующий ТПО. Принято отображать каждый получасовой интервал своей буквой, а также указывать цену открытия и закрытия рынка, начальный баланс, который по классической теории формируется в течение первых двух получасовых интервалов, а также отображать максимальное значение всех совмещенных периодов ТПО. Подробнее о классическом маркет-профиле мы поговорим в одном из следующих видео. Итак, простыми словами, разница между профилем объема и ТПО в том, что Time Price Opportunity строит профиль по времени, а профиль объема учитывает количество проторгованного объема. Как правило, оба профиля очень похожи, но все же не всегда. Следующий режим тип профиля актуален для режима профиль, где можно выбрать построение профиля по дельте, бедам и аскам, сделкам и времени. На данном примере видно, как слева распределялся TPO. Слева видим значение O, то есть open или начальная точка построения, и решетку, то есть закрытие диапазона. В нижней части выделенного участка цена находилась меньшее количество времени, но глядя на профиль объема, мы видим, что в этот промежуток времени было проторговано большое количество объема. Этот пример наглядно показывает отличие двух видов профиля. Вернемся к настройкам. Для режима TPO вы можете задать буквенные значения самостоятельно. По умолчанию они сформированы в алфавитном порядке. Вы можете склеить цену и получить меньше буквенных значений. Это будет актуально для очень волатильных инструментов. Если вы выберете единый цвет, то увидите зону стоимости в выделенном участке, то есть тот диапазон, где цена торговалась 70% времени. Он выделен оранжевым цветом по умолчанию. Фиолетовый – это точка контроля или ПОК, то есть цена, где актив побывал больше всего времени. Также вы можете изменить цвет, размер букв и сменить вид с букв на блоке. По умолчанию период TPO стоит 30 минут, но вы можете его изменить, если захотите поэкспериментировать. Если вы разделите субпериоды, то увидите как формировался каждый период последовательно и сможете установить точку открытия для каждого TPO отдельно. Далее идут настройки отображения ПОК зоны стоимости в режиме TPO. Еще один интересный новый параметр это Initial Balance или Начальный баланс. По классической теории этот период равен двум первым периодам ТПО после открытия торговой сессии. Сейчас торговля перешла практически на круглосуточный режим, но вы можете наблюдать за начальным балансом каждой сессии отдельно и последить за реакцией цены после выхода из этой зоны или приближения к ее границам. Также эту функцию удобно можно настроить в индикаторе ТПО и профайл. В режиме свеча-бар можно отобразить выбранный период в виде японской свечи или бара, а также установить цветовые настройки и настройки границ свечи. Далее идут настройки профиля объема, с которыми многие уже могут быть знакомы. Мы оставим ссылку на подробную инструкцию в базе знаний под видео для подробного изучения, а сейчас быстро рассмотрим эти настройки. В общих настройках профиля располагаются визуальные настройки. Далее идут цветовые настройки уровней профиля объема и зоны стоимости. Также очень важная настройка изменения максимального уровня профиля. Здесь можно заменить объем на дельту, аски, биды и другие параметры. Рекомендуем вам последить за тем, как реагирует цена на каждый из этих уровней, так как они в большинстве своем отличаются друг от друга и дадут вам больше представления об актуальных уровнях для торговли. В конце настроек идут настройки отображения числовых значений, а также фильтр. Если активировать фильтр и задать минимальное и максимальное значение, то профиль объема подкрасит уровни с выбранным объемом. То есть вы можете дополнительно отслеживать места с большим объемом и получать дополнительные уровни на графике. Также режим TPO появился в индикаторе Profile in TPO. Настройки, которые мы рассмотрели, актуальны и для этого индикатора. Вы можете выбрать внешний период и анализировать TPO и профиль, например, настроить отображение только американской сессии, когда в рынок заходят крупные объемы. А если есть желающие анализировать классический рыночный профиль отдельно от графиков, то в верхней панели в меню «Режим» можно полностью отключить отображение свечей. Новый режим в объекте рисования – это фиксированный TPO и профайл. Вы можете прикрепить сколько угодно профилей на графике в удобном вам месте и настроить временной период в настройках. Фиксированный TPO и профайл создан, чтобы быть еще более гибким и заменить гистограмму из предыдущих версий платформы. Настройки, которые мы рассмотрели ранее, соответствуют и фиксированному TPO и профайлу, поэтому вы без труда разберетесь с его настройками. Регистрируйтесь в личном кабинете по ссылке в описании к этому видео и протестируйте весь функционал платформы бесплатно в течение 14 дней. Делитесь видео со своими друзьями и задавайте вопросы в комментариях. До встречи в следующих видео!